Всем привет! Вы на канале Аниме Кун. Озвучиваю я, сундеры Это топ-3 аниме постапокалиптика. Кабанери Железной Крепости. Когда мир находится на панике индустриальной революции, внезапно появляется чудовище. Его можно победить, только пронзив сердце, скрытое под слоем железа. От одного его укуса люди заражаются и становятся агрессивной нежитью, под названием кабане. На дальневосточном острове Хинамото ради защиты от этих монстров люди построили специальные станции, между которыми передвигаются с помощью парового локомотива «Хайдзира». На станции Ораганы живет мальчик Икома, который помогал строить локомотив. Чтобы победить монстров, он создал собственное оружие против Кабане. Однажды он встретил девушку Мумей, освобожденную от обязательной инспекции. Ночью они видят, что Хаидира вышел из-под контроля. Его персонал стал монстрами, а Кабане нападают на станцию. Однако именно такой возможности Икома и ждал. Школа живых мертвецов Смертоносная болезнь вырывается на свободу, обращая всех зараженных ходящих мертвецов, жаждущих только убивать. Стремительно распространяясь по миру, в первые недели болезнь уничтожает большую часть человечества, разрушая государство и оставляя после себя опустевшие города. В японской старшей школе Фудзимми первую волну зомби переживают всего несколько учеников с медсестрой. И теперь им предстоит выбраться и в город, найти своих друзей, родственников и понять, что же стало причиной эпидемии. Вот только они еще не знают, или скорее лишь начинают догадываться, что в городе дела обстоят еще хуже, а выжившие люди порой могут оказаться гораздо опасней любого количества зомби. Ну и под конец у нас «Последний Серафим». Однажды на Земле появился таинственный вирус, и возник он будто из ниоткуда. Каждый человек, заразившийся им, умирал, если был старше 13 лет. В то же время в мир пришли вампиры, до сих пор скрывавшиеся во тьме и все человечество пало перед ними. В центре повествования Юичиро Хякуя, мальчик, оставшийся сиротой. С ним и другими детьми из приюта вампиры обращаются не лучше, чем с домашним скотом. Но даже в плену, будучи абсолютно беспомощным, Юичиро не теряет надежды. У него есть заветная мечта, являющаяся целью всей его жизни. А состоит она в том, чтобы убивать вампиров и в конце концов истребить их всех. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Anime Kun, ставьте лайки и пишите свои топовые комментарии. Ну а всем спасибо за просмотр и пока. I want the best.